Человек пришел, сказал, цена на следующий год будет на 30% дороже. Он просто пришел и сказал, вот так. И никак иначе. А что тогда делать? Доллары покупать? Доллар упал в два раза. Акции, да боже упаси, и тут, и там блокируют. Черт ногу сломит, вообще не поймешься, я туда связываться не могу. И все вот эти вот комментарии, которые я считаю которые я вижу, спасибо, ребят, за них огромное, они просто, как я понимаю, они строятся на основе влюбленности в актив. Потому что это понятно, потому что на этом зарабатывались хорошие деньги, и Сейчас приходится выходить из зоны комфорта. Да? То есть сейчас признать один простой факт, что цены на недвижимость упадут, у тебя тогда возникает следующий вопрос. А что тогда делать? Доллары покупать? Доллар упал в два раза. Облигации? Депозиты покупать? Какие нафиг депозиты при инфляции, там, ожидаемые в 15-20% депозиты банки, в лучшем случае сейчас 10% всего предлагают. Акции? Да боже упаси, и тут, и там блокируют. Что-то где-то ютуберы говорят. НРД, НДЦ, ЦРД, ЦРРБ, Евроклир. Черт ногу сломит, вообще не поймешься. Я туда связываться не могу. Лучше я буду верить в то, что цены на недвижимость будут расти и куплю себе еще одну квартиру. Ребят, это тоже ваш выбор. Это нормальная история. Но еще раз очень хорошо посмотрите а, на фундаментальные, понятные, простые вещи. Может в такой ситуации разумным будет даже, пусть это будет банковский депозит, пусть это будет невысокая норма доходности, но посмотрите хотя бы, когда схлопнутся две параллели располагаемые доходы и рост цен на недвижимость. Статистика имеется доступ к ней вы имеете средняя цена там на недвижимость по крупным региональным центрам присутствует доход по региональным центрам присутствует то есть посмотрите как минимум до да, ситуацию когда начнется хороший рост экономики Раз, потому что от него зависит располагаемый доход населения. И два, соотнесите это с ростом цен на недвижимость. Показатели, какие нормальные, я, в принципе, говорил. Достигнули показатель цена недвижимости, деленная на годовую ставку аренды, значение 15, уже можете для себя смотреть. Увидите это значение на уровне 10, покупайте, даже не задумывайтесь. Если значение находится выше 20, ни в коем случае не смотреть. Это мои правила, да, то есть это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ни в коем случае не смотреть на недвижимость, в которой окупается больше, чем за 20 лет. Вот вы говорите, что одной из причин повышения стоимости недвижимости является льготная ипотека, да, как произошло в карантин. Возьмем сейчас Москву, возьмем самого популярного застройщика, это пик, хотя не только они так сейчас сделали, и возьмем льготную ставку по ипотеке 0,1%. И сейчас застройщики поняли, что нет смысла падать в цене, если можно просто сделать льготную ставку 0,1. Или будешь продавать по этому уже завышенному прайсу, но э, при этом у тебя как бы, все люди заплатят. Это еще раз, это к вопросу массовости. Есть такие люди, я тоже с такими сталкивался, говорят, ну вот моя цена. Мы, в принципе, из Краснодара уехали по одной простой причине. Человек пришел, сказал, цена на следующий год будет на 30% дороже. В ожидании того, что у меня вариантов нет. То есть у меня большая семья, у меня трое детей, они ходят в садик, в школу, да. То есть он просто пришел и сказал, вот так. И никак иначе. Царь борца, царь во дворца. Царь во дворца. Но у меня-то, как у покупателя, тоже есть право выбора. И если ПИК, допустим, сделает ставку 0,1 и будет продавать там по высокой цене, альтернатива появится у человека, допустим, банки начинают реализовывать недвижимость залоговую, по которой ипотечник не выплачивает. И он видит, что здесь цена стоит, застройщик ему не снижает. И застройщика тоже можно понять. Застройщик говорит, ребят, а, на... а у меня цены на арматуру выросли. Цены на металл выросли, цены на окна выросли, на цемент выросли, транспортные издержки выросли и это не я такую буржуусь с высокой маржой ценой сижу. я не могу просто ниже продать, поэтому вот это вот моя цена. но тогда этот человек просто придет, если он ну, не глупец, да, он будет искать альтернативы. он пойдет там залоговая недвижимость да, от банков, которая идет. он будет, не знаю там у риэлторов периодически возникают сделки, да, когда появляются горячие сделки, Ну, то есть есть наличный кэш быстро делаются с большими дисконтами. Сначала это будет небольшой объем сделок носить характер. Пока этот будет стоять со своей ценой, постепенно будет развиваться вот этот вот рынок, да, ну, где можно дешевле эту недвижимость купить. Конечно же, изначально она будет в каких-то закрытых сделках среди своего сообщества. Но потом объем-то набираться будет, потому что доходы не растут, Потому что ипотека не платится, потому что банки недвижимость изымают, и она постепенно начнет выходить в открытый рынок. Объявления начнут появляться в Циане, на Авито, да. И тут он уже начнет ориентироваться, у него продажи вообще встали у застройщика. Новые участки покупать надо, новую застройку производить надо, зарплату платить надо, кредиты обслуживать надо, кредит взять по эскроу счетам, да. То есть кредитные деньги их тоже обслуживать надо, а у тебя не продаются, и ты стоишь как дурачок. И вопрос, кто более гибок в этом будет в плане управления? Все-таки крупные застройщики, они не дураки. Почему они делают сейчас льготную ипотеку? Почему уже сейчас они опережающими темпами начинают предлагать скидки? Ну не скидки, льготная ипотека это не скидка. Не бывает льготной ипотеки. Не бывает ипотеки под 0,1%, когда у тебя инфляция 15% да, и ставка рефинансирования 12%. Нет 0,1%. 0,1% образуется за счет того, что для банка застройщик делает скидку 10%. И он может эту скидку или вам дать, или банку дать. Это просто коллаборация с банком, которая приводит к тому, что эффективный размер переплаты для пользователя, кто покупает, да, всего лишь 0,1%. Но на самом деле это скидка 10%, которая дается банку, а он компенсирует это за счет вот, сложного процента в ипотечной сделке. Вот и все. Мы в одном из видео говорили о том, что ну. выгоднее иметь квартиру в аренду, да. потому что средний платеж а, аренды в Москве возьмем 30-40 тысяч. Да, там, одну штуку. Не 30-40 тысяч. Нет, такой, нет таких платежей. 50. Аренда не стоит сейчас. Ты просто глупо, глупость сейчас скажешь. пятьдесят, ты сейчас скажешь глупость, на которую на самом деле я буду смеяться. Возьмем по Москве где-нибудь Умкады квартиру, двушку, это будет 50 тысяч. Если мы возьмем стоимость этой квартиры, то это будет примерно 20 миллионов. Но при этом платеж по ипотеке 0,1% вот у меня будет гораздо меньше составлять, чем 50 тысяч, и квартира будет у меня в собственности. В чем тогда выгодно? Вообще в рассрочку берем, ничего не переплачиваем. Цена будет на 30 лет, ипотека ежемесячный платеж рассрочка будет 55 тысяч рублей. Первое, нужно считать реально по факту, конкретному, да, то есть полтора миллиона все равно уже замораживается, уже не работают. Это тоже деньги. Как собственных недвижимости по ипотеке есть еще дополнительные расходы страхование жизни оценка налоги на имущество которые растут которые тоже нужно закладывать которые при прочих равных условиях арендатор не платит люди начинают сравнивать несравнимые вещи есть еще капитальный ремонт, который ты потрачешь. Это первичка или вторичка? Если это первичка за 20 миллионов, то ты еще миллионов ну, 5-10 вложишь в ремонт. Ну, прям шикарный. Ну Мы же как бы, на 30 лет купили все-таки. Поэтому получается, что реальные расходы, полное владения гораздо выше. Это первый момент. Второй момент, которым не оперирует собственник недвижимости, но оперирует арендатор, заключается в том, что вот если сравнивать так, 50 на 50, да? Ну, то есть по льготные ипотеки. Ну, во-первых, мы дополнительные вводные дали, что там все-таки это подороже выходит. Второй момент заключается в том, что я, как арендатор, могу поменять объект недвижимости. И я могу, допустим, найти не за 50 тысяч, а за 80 тысяч квартиру стоимостью 40 миллионов. И поэтому получается, что я очень свободен в плане выбора уровня жизни, который мне соответствует. Инфраструктура, куда ходят мои дети, могу я покинуть, не могу покинуть, могу переехать, не могу переехать, а тут я на 30 лет привязываюсь. И поэтому в этом случае, когда люди начинают говорить, что я в ипотеку буду платить на себе, ребят, еще раз, возьмите любой калькулятор вообще любой калькулятор ипотеки, что вы берете ипотеку, пускай напишите там ставку 0,1% льготную, и посмотрите на 30 лет, да, у вас будет ежемесячный платеж там, в районе 55 тысяч рублей. Но в следующие 10 лет, с момента старта, просто посмотрите при аннуитетном платеже, сколько платятся проценты банку, и сколько закрывается тело кредит, чтобы все-таки смотреть более реально на вещи и альтернативы. Потому что сейчас у вас все хорошо, вы можете платить ипотеку. Вы полтора миллиона внесли, вы на 30 лет взяли ипотеку с ежемесячным платежом 55 тысяч, вопросов нет. Вдруг что-то произошло с доходом. Разное может произойти. То есть мы видим, как разное у нас происходит. Да? Абсолютно любые вещи могут произойти, и у вас доход уменьшился. Но не можете вы 55 тысяч рублей платить. Почему вот эти вот варианты сейчас вообще никто не рассматривает? А сможете платить только 35? Что произойдет вообще в вашей конструкции? Потому что у меня был человек, даже дружеские отношения, человек, который продавал мне автомобиль. И Ягуара продал, и ландровер продал. И в итоге он мне сейчас звонит и говорит, Максим, а вот что мне делать? У меня в ипотеку куплена квартира. И, в принципе, для меня там... При моих продажах я был лучшим продавцом в центрально-черноземном регионе этих автомобилей. При моих доходах, в принципе, там 70 тысяч платить мне проблем не составляло. Меня уволили. По одной простой причине. Потому что автопроизводитель Jaguar Land Rover написал, мы закрываем производство, машины не поставляем, продавать не будем. Что вы мне посоветуете? Развивать инвесторское мышление быстро найти новый активный доход. Отлично, Злата. 50 -ку. Ребят, ничто не развивает мышление, как спор. Поверьте мне, я не, нисколько не обижаюсь, я принимаю все ваши комментарии. В споре рождается истина. Я всегда признаю, что я где-то могу быть неправ. Но для меня является ключевым потребительская ценность, которая создается, срок окупаемости, который владеет актив. И просто, ребят, ну это же простая математика, это разумное инвестирование. В России сейчас средняя ставка окупаемости недвижимости от 25 до 35 лет. И у меня тут же под носом есть акции «Газпрома», у которого этот, этот показатель составляет 4 года. Ну, то есть ваши инвестиции окупаются или за 4 года, или за 30 лет. Вот кто-то влюблен в недвижимость, потому что когда-то она ему позволила жить в хорошей квартире, он сейчас считает, и дальше на этом зарабатывать. Я говорю, ну, дружок, у тебя рядом есть еще другая альтернатива, да, очень похожа на это. Но здесь надо просто разобраться. Это не значит, что вам там 100% Газпром выплатит дивидендов за 3 года, столько, что вы окупитесь в свои вложения. Нет. Но в этом, наверное, интересно разобраться. И это, наверное, актив, который сейчас при таких сроках окупаемости является более интересной перспективой, альтернативой. У нас есть вебинар, на котором мы рассказываем, как и почему недвижимость себя будет вести как актив-убийца. Ссылочка будет внизу, проходите, смотрите, будет очень полезно. У меня на этом все, пока-пока.